Какой-то канальный сон, да? Потому что ля, у него внизу еще штуцы и дай Спрятался, синек. Сейчас опять Слышишь какие-то снизу? Ага, да-да. Четыре штуки, такие, да? Палочки. Птичку, хочешь, ну, видишь, лежит как. Надо их очень разожрать. Аж бурлят, смотри, слушай,